Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот вы сегодня уезжаете. С какой страны вы приехали? Как, у вас, как вы отдохнули? Как у вас прошел отпуск? И вот вы отдыхали в апартамент Теракия. Насколько вам все понравилось? Поделитесь своими впечатлениями. Мы приехали из Украины. Очень хороший отдых. Гарные апартаменты. Гарно нас встречают и провожають. Сподобалась территория, бассейн, близко море. Ну, все очень хорошо. Рекомендуем. Користуйтесь послугами. Ну, спасибо большое. Это компания Евродом 21. Да, наша компания. Мы встречали, провожаем, вы уезжаете с хорошим настроением. Это очень здорово. Что скажут дети? Да, Нам дуже сподобалось. Я хочу дальше сюда приезжать. А понравилась да. вам территория? Да. Мне Жанна. просто идеально. И я так плавала. Супер. А там есть еще открытия такие, да, вот, типа, аквапарк, вот на территории. Пожалуйста, аквапарк? Да, заезжал из Понравился, да? Ну, вы уезжаете домой, насколько я понимаю, с хорошим, замечательным настроением. Тоже, классно. Все чистенько. Ну, ну, рекомендуем. Хороные апартаменты. <laughs> Спасибо большое. Ну что, мы искренне рады, что вам все понравилось. Значит, мы вас отпускаем домой. Вот, и ждем вас обязательно. Можете еще в этом году приехать. Еще, кстати, сезон еще не закончился, в принципе. Еще есть, и у нас есть сентябрь. Даже половина октября уж точно. Поэтому мы вас будем всегда рады, всегда вас ждем. Как в любое время, когда готовы приехать. Спасибо, тогда до встречи. Дякую.